пятница 17 августа и начинаем наш обзор как всегда с пары евро-доллар ну и хотелось бы отметить то что а, последние несколько торговых сессий а именно начиная с четверга мы видим остановку в падении евро и вполне вероятно что уровень 1.13 является а, важным уровнем поддержки который евро с первого раза преодолеть не сможет и в ближайшее время мы увидим начало восходящего движения по данному активу на ну, насколько оно будет продолжительным мы будем смотреть уже на наших следующих обзорах а, важно отметить то что вчера евро евро смог закрепиться выше максимума, которые были зафиксированы по цене 1.1315, следующая область сопротивления находится на уровне 1.1433. В том случае, если евро-доллар преодолевает данную область сопротивления, то открываются предпосылки роста на 1.16. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 15 августа в области 1.13 дадут предпосылки на продолжение нисходящего движения уже в область 1.11 и 1.10 соответственно. А по паре британский фунт американский доллар вчера мы видели торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 15 августа закрепиться выше данного уровня пока мы не смогли, но сегодня также мы торгуемся вблизи данных максимумов. В том случае, если пара британский фунт американский доллар сможет закрепиться выше отметки 1.2754, то будем ожидать начать начала восходящего движения в рамках часового таймфрейма, то есть данное движение, но будет пока являться коррекцией. Более важный среднесрочный уровень находится в области максимальных значения 14 августа, это отметка 1.28.27. Ну, в свою очередь, также обновление минимальных значений, которые были зафиксированы 15 августа, даст, дадут предпосылки на продолжение нисходящего движения в область 1.25.72. А по паре американский доллар, канадский доллар пока мы не можем преодолеть область максимальной значения, которая был зафиксирован 13 августа. Это уровень цен 1.3170. А вчера к этому уровню подошли, но сегодня также с утра мы видим уже торговлю ниже а, открытия по данному инструменту. Ближайшие цели роста, так как сейчас тенденция восходящая сохраняет свой а, приоритет, это уход, безусловно, выше отметки 1.374, движение по направлению на 1.3239. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3112, дадут предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения с целями снижения на 1.349 и 1.2960 соответственно. А по паре американский доллар, японская иена на текущем тенденции нисходящая сохраняется. После обновления минимального значения 14 августа мы видели коррекцию. Коррекция была порядка 60 пунктов, но уйти выше максимумов 15 августа мы не смогли. Поэтому на текущем тенденции нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняет свой приоритет. Цели по снижению это хоть ниже минимумов 15 августа и далее движение по направлению на 110.09 и 10974 соответственно. По паре австралийский доллар, американский доллар, вчера мы увидели закрепление выше максимальной значения, которое мы увидели 15 августа, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало восходящего коррекционного движения по данному активу с целями роста в область 0.7326 и 0.7389 соответственно. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет обновить минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, прошу прощения, 15 августа по цене 72.01 по паре евро фунт вчера мы увидели закрепление выше максимальное значение 15 августа что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу восходящего движения ну и к тому же мы ушли выше уровня 89.44 максимум 13 августа цель продолжения роста это движение в область 90.30 возврат к продажам будем рассматривать в том случае если еврофунт сможет закрепиться ниже уровня 89.00 минимальное значение 15 и 14 августа по золоту Тенденция нисходящая а сохраняется. Цели по снижению это область 1142 доллара за тройскую уницу. Ближайший разворотный уровень находится в области максимальной значения вчерашнего дня, который находится по цене 1181 доллар за тройскую унцию. В том случае, если золото сможет закрепиться выше данного уровня, то будем ожидать также. Так начала восходящего движения по данному активу. А нефть марки Brent продолжает свое движение нисходящее. Позавчера, 15 августа, мы ушли ниже минимумов, которые были 13 и 14 августа а, сформированы. А цели по снижению это область 67.42, ну а в свою очередь коррекционное восходящее движение по данному активу мы увидим в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться выше области 71.21, где сейчас и ведется торговля. А по индексу ДАК сохраняется тенденция нисходящая, цели по снижению это 12 тысяч ближайший разворотный уровень это максимум. А вчерашняя торговая сессия, которая была зафиксирована по цене 12267. И следующий, более важный, среднесрочный, это 12459. А по биткоину, пока мы не увидели ухода выше области 6500 долларов за один биткоин, но и пока не увидели обновления минимальных значений. То есть пока у нас торговля в боковике с начала августа сохраняется. Ну и уже говорить о движении в область 7 и 8 тысяч долларов за один биткоин мы сможем после того, как цена уйдет выше отметки 6500 долларов за за один биткоин, тот уровень, который мы отмечали ранее. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы писать в комментариях и э, подписываться на наш YouTube-канал. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.